Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хотим поздравить вас с наступающим Новым годом, ну и, скорее всего, уже с наступившим, кто смотрит это видео. Желаем вам здоровья, самое главное, большого здоровья. Без него в нашем мире никуда. Что ты? Мирного подумал? неба над головой. Да. Это самое сейчас главное. Да. Ну а все остальное, все остальное и так будет. Давайте в честь Нового года выпьем с вами по бокалу шампанского, как говорится. Не будем... Традицию нарушает, да? Нарушает. Держи пробку. Да ладно, Сюта. Да ладно, конечно. Дырку в этом будет. В потолке. Какие-то боюсь. Да что там боишься-то? А сам варшиться. А вдруг пахнет хорошо? А вдруг пахнет. С Новым Годом, ребята! Ох, как шипит, то да? У -у -у. Держи. Хочешь одно шипение? Бокал сухого. Давайте, ребятушки, с Новым Годом, с наступившим. Надеюсь, следующий год будет лучше, чем в этом. Всем пока.